Почему нет просмотров видео на youtube все больше и больше видео заливается на youtube и facebook и не только каждый день и как блогерами так и брендом хочется чтобы их видео смотрели но получается не у всех почему же нет просмотров всем привет с вами Надежда Шедрухина, эксперт по продвижению бизнеса на YouTube. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если оно будет полезно. И сегодня тема у нас о наболевшем. Часто на консультацию ко мне приходят владельцы YouTube-каналов и говорят, что на видео нет просмотров. Почему и что же делать? Давайте разбираться вместе почему же ваши видео не смотрят первое зрители не могут найти ваше видео видео как и любой другой контент нужно оптимизировать для поиска для youtube например это название описание и картинка и еще ключевые слова старайтесь думать как зритель как он будет искать ваше видео чтобы его найти если ваш продукт называется, допустим, да, Canon Powershot Power G7, G7X и это фотоаппарат, то это не значит, что о нем кто-то знает и будет искать. Шансы получить в поиске точно такой, такой запрос минимальный. Найдите ваши ключевые слова заранее. А как это сделать, узнаете в следующем видео. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск данного видео. Второе. Зрители нашли видео, но непонятно о чем оно. Как-то люди нашли, вышли да, на ваше видео, но не смотрят. Почему? Вероятно, из-за отсутствия описания, названия и непонятной картинки. Либо информация слишком узкая да, и годится только для ваших коллег или друзей нужно оптимизировать описание картинку название видео и сделать это нужно обязательно лучше всего заранее потому что google и youtube будут отсеивать видео так как его содержание нерелевантно и спустя время его никто не сможет найти никогда Третье, вы не даете причину смотреть этого видео вы можете считать, что сняли крутецкое видео, и его все-все-все должны посмотреть. Вот прямо сейчас все должны посмотреть, просто обязаны. И вообще это будет взрыв в интернете. Но нет, придется конкурировать с одним миллиардом других видео, которые люди смотрят каждый день. Задайте себе правильные вопросы. Ваше видео имеет практическую пользу. Он развлекает или смешит дает ли ответ на какие-то конкретные вопросы имеет ли оно уникальную ценную информацию которую нигде больше не получить мы все очень занятые люди поэтому без причины посмотреть даже кликать не станем да и я уверена вы сами такие же прежде чем делать или публиковать видео задайте себе эти вопросы почему вас будут смотреть 4 забыли про социальные сети видео не работает в изоляции его нужно доносить сейчас практически у всех есть свои аккаунты в социальных сетях будь то, это, будь то бренд или человек Просто публикуйте видео в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и в других местах, где есть возможность да, разместить видео. Дайте людям то, что они хотят, там, где они сейчас находятся. Удивительно, насколько сильный эффект могут давать социальные сети, ведь там есть кнопка «Поделиться». С ее помощью так удобно просто одним кликом рассказать о чем-то друзьям. А Лучшее продвижение – сарафанное радио не забывайте про это и про него пятое видео только на своем сайте если у вас есть сайт и он не супер популярный, где каждый день по несколько раз обновляется контент то вы не получите просмотров на видео почему скорее всего у вас меньше посетителей чем у youtube в вконтакте или в фейсбуке тем не менее если видео все же на сайте то мы надеемся что это целевая посадочная страница четко оптимизированная под конкретную цель и туда льется трафик иначе скорее всего это просто пустая трата денег и времени шестое запрет на встраивание если видео неудобно забрать или им трудно поделиться, никто этого и не сделает. Хорошо бы задаться четкой целью. Сделайте все, чтобы люди пересылали видео друг другу и встали на свои сайты, вставляли на свои сайты, на свои блоги. Да? Чем проще это сделать, тем лучше. Тем лучше для всех. Седьмой. Забыли разместить на сайте. Очень многие видео умирают, так как и не получив зрителей, просто потому что на них забыли дать трафик. Если ваш сайт посещает миллионы людей, то лучший способ продвинуть видео, разместив его там. Рассылки, дайджесты и прочий контент, куда можно встроить видео, тоже прекрасно подойдет. Восьмое. Нет подписчиков и фанатов. Конечно, можно вложить сотни тысяч долларов или даже миллионы рублей и в продвижение роликов, да? И вирусные видео тоже хорошо расходятся, особенно если их размещают на популярных сайтах. Но что делать, если нет денег вообще нет денег? Вирусное видео не получается, в сайты не хотят размещать. Спасут только фанаты, настоящие приверженцы бренда. Где их взять? К сожалению, это не быстрый процесс построения лояльных отношений с фанатами. Выстраивание базы подписчиков – долгая и трудная работа, однако она окупается. Девятое видео слишком длинное. Продолжительные видео могут быть очень эффективными. По статистике, треть просмотров на ютубе приходится на ролик больше 20 минут. Однако, это не значит, что вашей аудитории это нужно. Если зритель отваливается и не досматривают до конца, значит у вас проблемы. Определяйте идеальную продолжительность контента, проверяйте на аудитории через YouTube Аналитик, общайтесь с аудиторией, со зрителями и будет вам успех и просмотр. Десятое. Тема не актуальна или релевантна. Было бы странно сейчас делать обзор телефона Nokia 3310, просто потому что его время уже давно прошло. Следите за актуальностью содержания видео. Нет ничего хуже бесполезных роликов с устаревшей информацией. Люди не любят тратить время впустую. Они вам обязательно об этом скажут, дизлайком или гневным комментарием. Если вы знаете еще какие-то причины, почему видео не смотрят, обязательно пишите об этом в комментариях, и мы вам ответим. Если кто-то из ваших знакомых делает видео, скиньте им ссылку на это видео, помогите развитию ресурса. Спасибо!